Привет! Меня зовут Катя Каренина. И сегодня я расскажу, как очистить кузов вашего авто и защитить его от нежелательных следов и загрязнений. Как же я люблю прозрачные стекла, сияющие фары, стильные молдинги, чистый кузов. И как же я не люблю, когда вся эта красота во что-нибудь вляпается. Следы насекомых, смолы, почки деревьев и следы битума. Дорожные реагенты, которые проникают в микротрещины и портят вид машины. И мое настроение. Кузов — лицо любого автомобиля. По кузову определяют характер машины, имидж и статус водителя. Поэтому такую деликатную работу, как очистка кузова, я бы доверила только проверенным средствам. Автокосметика хайгер gear pro Line то, что нужно. Популярный американский бренд хайгер представил нам новинку этого сезона – профессиональную автокосметику pro Новые технологии «умная пена», которые используют в этой автокосметике, позволяют нам за одно применение достичь профессионального результата. А самое главное – одно средство сочетает в себе действие трех – Эффективно очищает, придает благородный блеск и обеспечивает долгосрочную защиту Итак, вот они последствия езды в плохую погоду На даче, по городу и даже на полигоне Заляпанные фары, грязный кузов Похоже, я собрала все, что можно только собрать Берем очиститель кузова High Gear Pro Line И первым делом читаем инструкцию Используйте препарат при температуре от 15 до 25 градусов. Не наносите препарат на горячие поверхности оптических элементов фар. Энергично встряхните баллон. Нанесите препарат на загрязненный участок. М -м, кстати, неплохо пахнет. Подождем 2-3 минуты. Через 2-3 минуты протрите поверхность хлопковой тканью или тканью из микрофибры. Ну вот и все. Моя машина идеально чистая. На это у меня ушло не больше четырех минут. В этом мне помог очиститель кузова Хайгир. Смотрите наши выпуски на канале YouTube и на сайте хагир РФ. С вами была Катя Каренина. Увидимся!